Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новую криптовалюту, которая бесплатно раздает 10 долларов. Я небольшой мануальчик записал, как получить 10 долларов бесплатно. Вот. Дают 5 токенов, 10 долларов. 14 февраля цена будет по 2 доллара за каждый токен. А к 30 марта ожидается, когда уже токены выйдут на биржу, эти 5 токены будут стоить 350 долларов или 19 700 рублей. Вот. Так, ну давайте посмотрим. Вот у меня здесь ссылочка есть на регистрацию. Давайте зарегистрируемся, Нажимаем клавишу продолжить. Вот. Здесь стандартная регистрация. Вводите email, пароль, подтверждение пароля галочка согласен с правилами. И кнопочка Я не робот. Так как я уже зарегистрирован в данном проекте, вот, я нажимаю кнопочку син это значит пройти без регистрации. Так, нажимаю клавишу Я не робот. Нажмем логин. Сейчас меня перенаправит на сайт. Вот. Как вы здесь видите, у меня уже начислен бонус 5 леггидкоинов. Вот. Сейчас в данный момент один леггид равен 1,10 доллара. А каждый день цена его начинает расти. Вот через 4 часа уже будет 1,15 стоить. Значит, нужно просто получить бесплатно 10 долларов, а потом их спокойно вывести. Так. Также есть реферальная ссылочка. Вот. Благодаря которой вы можете разослать эту ссылочку своим друзьям в различные соцсети, я думаю, вы везде присутствуете вот. И за каждого друга вам будут давать по 5 легиткоинов Что в сумме будет стоить 10 долларов А если вы еще их придержите, то цена, я думаю, что вырастет Так что подключайтесь Забирайте свои бонусы вот. И всем спасибо. И подписывайтесь на мой канал, кстати, да. Крипто бонус хантер. И здесь я все выкладываю различные видео, ссылки для регистрации на этих сервисах. Вот. Ссылочка на канал тоже будет внизу под видео. Всем спасибо. До свидания.